Всем здарова, ребята! С вами Чайок ТВ. В данном ролике я расскажу очень интересную информацию про обновление. Почему же 30 января мы не получили новой информации? И также я расскажу про то, почему же не будет обновы 14 февраля. В общем, как ты понял, тема очень интересная, поэтому я попрошу тебя лайк авансом. И давайте наберем под этим роликом 2000 лайков. Также, пожалуйста, подпишись на канал, если ты не подписан, потому что 82,4% зрителей смотрят мой канал без подписки. Но я очень сильно стараюсь, и я буду рад, если ты подпишешься. И тем более, до да, 20 тысяч осталось чуть-чуть, поэтому если ты подпишешься, то ты сможешь добить 20 тысяч. В общем, теперь мы приступаем к самой теме ролика. Начну с того, почему же мы не получили ничего нового в игре 30 января. Я говорил то, что суббота это самое отличное время для того, чтобы опубликовать что-либо, потому что будет большой охват аудитории. Как оказывается, суббота это тот день, в котором разработчики вообще ничего не делают, они просто отдыхают, у них свой выходной законный день. Что важно, что разработчики даже Among Us на Xbox не выпустили, настолько они отдыхали. Но из-за того, что это лишь наше с комьюнити предположение было, я на этом не собираюсь акцентировать свое внимание. Поэтому мы переходим к самому важному, а это предполагаемая дата обновления 14 февраля. Итак, я уже сказал то, что на выходные разработчики вообще ничего не делают. Что немаловажно, они даже в твиттере не сидят, ничего не постят и никому не отвечают именно на выходных. Но у тебя ко мне уже появился вопрос, задолбал уже, ну почему ты привязался к этим выходным? Давай уже говори, почему 14 февраля не будет обновы. Итак, 14 февраля это выходной день, это воскресенье. Получается то, что разработчики ничего не будут публиковать в этот день. Они будут тоже чилить, обида, обида. Итак, почему же я прицепился к 14 февраля? Я уже в одном из выпусков новостей говорил, что был вот такой пост. Разрабам задали вопрос, карта выйдет через два дня? И разработчики ответили на этот пост вот таким артом. На данном арте нарисован курящий космонавт, который курит через скафандр. Нафиг логику. Также здесь нарисовано чёто оч... эм, эм, Так, акцентируем внимание на дате. Здесь написано 14 феб. Что значит 14 февраля? То есть на официальном арте, который запустили разработчики, написано 14 февраля. И получается то, что не мы сами себя забайтили, а разработчики нас забайтили на то, чтобы мы надеялись на 14 февраля. Однако суть данного арта стал ясен только после того, как мы узнали, что 14 февраля мы получим абсолютно нифигашеньки. На данном арте мы видим курящего амонгасовца. И также на стене мы видим то, что от одной странички идет к другой всякие линии. Это разработчики на арте имитировали расследование. Ну и получается то, что данный курящий с которого мы вместе осуждаем, потому что курение плохо, он расследовал дату обновы. Но однако, если взять близко к 14 числу, Дату, то это получится 12 февраля 12 февраля это пятница В пятницу обычно разработчики выкладывают Обновы какие-либо К примеру возьмем Supercell, они выкладывают обновы В четверг-пятницу в Но если в эту дату Мы не получим обнову То какого фига, где обнова Все же на Nintendo Switch уже успели Поиграть на этой карте Карта готова, задание готова, анимация готова, механика готова Что вам разработчики не хватает Каков итог данного видео? Нас забайтили. С тобой был Чайок ТВ. Спасибо за просмотр до конца. Я старался. Подписывайся на канал и ставь лайк, если не поставил. Мы все пошли полакать подушку.